Миф о 1937 годе наиболее яркий пример информационного фантома, разработанного и внедренного определенными силами. Либералы, коммунисты, западники все вместе дружно не замечают кровавые мясорубки, продолжавшиеся с 1917 по 1924 год. Зато громко кричат о трагедии 1937. -го. Во второй половине 30-х годов происходит колоссальный идеологический сдвиг. Еще в 1929-1930 годах по обвинению в монархическом заговоре и других подобных грехах было арестовано большинство виднейших историков России разных поколений. Но всего через несколько лет, к середине 30-х годов, почти все они не только возвратились к работе, но и были вскоре удостоены самых высоких почестей и наград. Конечно, коренная перемена в отношении власти к дореволюционной истории и, соответственно, историкам – это только одна сторона поворота. Для воссоздания полной картины пришлось бы подробно говорить чуть ли не обо всех областях и аспектах жизни страны в 1934-1936 годах. Вот что пишет об этом злейший враг Сталина и России Лев Давидович Троцкий. Трудно измерить глазом размах отступления. Азбука коммунизма объявлена левацким загибом. Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещенства возрождены под именем новой морали. Вчерашние классовые враги успешно ассимилируется советским обществом. Забота об авторитете старших повела уже к изменению политики в отношении религии. Ныне штурм небес, как и штурм семьи, приостановлен. По отношению к религии устанавливается постепенно режим иронического нейтралитета. Но это только первый этап. Троцкий. Преданная революция. Изменения коснулись и советской армии. В сентябре 1935-го были возвращены отмененные в семнадцатом году звания лейтенант, капитан, майор, полковник. Создавались казачьи части, возвращались казачьи знаки отличия. Вот что пишет об этом Троцкий. «Еще более оглушительный удар нанесен принципом Октябрьской революции декретом от 22 сентября 1935 года, восстанавливающим офицерский корпус во всем его буржуазном великолепии. Троцкий» преданная революция троцкий определил поворот совершавшийся в середине 30 тридцатых годов как контрреволюцию которая помимо прочего закономерно привела к уничтожению массы революционных деятелей может возникнуть вопрос о своего рода абсурды. вот в стране идут контрреволюционные изменения а между тем репрессируемых квалифицируют именно как контрреволюционеров видный мыслитель той эпохи георгий федотов эмигрировавший из СССР осенью 25 года писал об этом следующее это настоящая контрреволюция проводимая сверху в россии не прекращаются аресты ссылки а то и расстрелы членов коммунистической партии доказательства троцкизма обыкновенно шиты белыми нитками вглядываясь в них видим что по троцкизмом понимается вообще революционный классовый или интернациональный социализм судьба и грехи россии Сталин безусловно, в той или иной мере осознавал совершавшееся историческое движение и, так или иначе, закреплял его в своих указаниях. И, как явствуют из многих фактов, его поддержка этого объективного хода истории диктовалась прежде всего очевидным нарастанием угрозы глобальной войны, которая непосредственно стала в повестку дня после прихода к власти германских нацистов в 1933 году. Войны не классовой, а национальной и в конечном счете геополитической, связанной с многовековым противостоянием Запада и России. Противостояние фашизм-большевизм – это лишь внешняя оболочка принципиально более глубокого, и широкого исторического содержания. Заявив еще в 1934-м, что дело не в фашизме, Сталин обнаружил тем самым осознание внутреннего смысла этого геополитического противостояния. Разгромив западные фирмы концессионеры, грабившие Россию под прикрытием Троцкого, Сталин теперь готовился к войне с Германией, финансируемой Уолл-стрит. Кто же за добрая фея помогает нацистам? Имя волшебника – разведки Великобритании, США, Франции. Почти вся будущая антигитлеровская коалиция, которая потом начнет вгонять в гроб ей уже вскормленного страшного зверя. Николай Стариков. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Следует отметить, что не только угроза войны с Германией стала причиной того, что Сталин повернул страну на национально-патриотический курс. Безусловно, что в основе возрождения национального государства лежала задача построения независимой автономной системы. Свердлов и Троцкий, будучи людьми с Уолл-стрит, организовали марионеточный проамериканский режим, основанный на подавлении всего национального. Сталин, уничтожая этот режим, автоматически возрождал русское государственное направление во многих сферах жизни СССР. А в том, что Свердлов и Троцкий были людьми с Уолл-стрит, сомневаться не приходится. Бродвей-120. Это был 35-этажный небоскреб, возведенный в 1915 году. На верхнем этаже размещался элитарный банкирский клуб, где собирались Сморган, Шиф, Барух, Маршал, Лойб, Гугенгейм. И здесь же, на Бродвее 120, находилась банковская контора Беньямина Свердлова, родного брата Якова Свердлова. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Разумеется, имелось немалое количество непримиримых противников воскрешения патриотизма. Неприятие и в какой-то мере прямое сопротивление реставрации было присуще преобладающему большинству революционных деятелей. Бухарин активно не принял поворота в отношении прошлого. Он никак не мог принять и упорно продолжал клеймить рабское, азиатское прошлое России, обзывая ее «нацией обломовых». Лишь в 1936 году это вызвало огонь критики, и Бухарин отрекся от столь любимого ярлыка, который он придумал для своей родины. Емельянов. Заметки о Бухарине. «Революция. История. Личность». Влиятельная партийная литературная деятельница Берзень, которая, в частности, в 1923-25 годах активно стремилась воспитать в большевистском духе самого Сергея Есенина, гневно говорила в 1938 году. «В свое время в гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже других». «Но теперь мне воевать не за что. За существующий режим я воевать не буду. В правительство подбираются люди с русскими фамилиями. Типичный лозунг теперь «Мы – «Мы русский народ». Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем». «Наш современник». Издание 1992 года. Революционеры, которые теперь трепетали от страха, сами были бессердечными палачами в эпоху революции, гражданской войны и в начале 20-х годов. Именно они подавляли Тамбовское и Сибирское восстание, топили в крови Крым и резали казачество. Большевики в Екатеринодаре. Тюрьмы переполнены. Большинство арестованных расстреливаются. Екатеринодарский житель утверждает, что с августа 1920 по февраль 21 только в одной Екатеринодарской тюрьме было расстреляно около 3000 человек. «Мельгунов. Красный террор в России». Большинство репрессированных в 1937-м, разумеется, отнюдь не принадлежали к троцкистам как таковым. Но так или иначе были причастны к тому, что Федотов определил словами «революционный», «классовый», «интернациональный». То есть это были люди, привыкшие в 1920-е годы творить беспредел и беззаконие, уничтожая тысячелетнюю русскую цивилизацию, обвинять Сталина в их убийстве, это то же самое, что обвинить Нюрнбергский трибунал в организации террора против нацистских преступников. Однако пострадало и множество невинных людей, которых никак нельзя связать с контрреволюционным слоем. Такова судьба отца Павла Флоренского, Николая Клюева, Осипа Бондельштама, это известные поэты того времени. Аресты этих людей не были закономерны. Показательно, что переживший арест на рубеже 1920-30-х годов Бахтин, Лосев в 1930 году не подвергались новым репрессиям, как и целый ряд репрессированных в начале 30-х годов историков и филологов, многие из которых в конце 1930-х, 1940-х годов, например, получили высокие звания и награды. Не исключено, что в судьбах этих невинных жертв определяющую роль сыграла чья-то злая воля. Возможно, что многие революционеры уже осознавали близящийся конец своей деятельности и стремились на прощание, нанести удар недругу. Дело в том, что картина политических групп, боровшихся в СССР за власть, была весьма сложной и не выглядела таким образом, как будто бы один диктатор режет свое беззащитное стадо. Резали многие, было много политически сильных и кровавых группировок. Вообще, внедренная в умы версия, согласно которой террор 1937 года, обрушившийся на многие сотни тысяч людей, был результатом воли одного стоявшего во главе человека, мешает понять происходившее. В стране действовали и разнонаправленные устремления, и конечно же бессмысленная, бессистемная лавина террора, уже неуправляемая цепная реакция репрессий. И без сомнения погибли многие люди, не имевшие отношения к тому слою, который стал тогда объектом террора или даже в сущности противостоявшие этому революционному слою. Не могло не сказаться и то, что к 1937 году в стране еще царила атмосфера революции и гражданской войны. В лагеря попадали и враги, и сторонники Сталина. Говорить о полноте власти Сталина еще не представлялось возможным. В 1937-м мишенью были те, кто располагал какой-то долей политической или хотя бы идеологической власти, прежде всего члены ВКПБ. Русский историк Вадим Кожанов в своей книге «Загадка 1937 -го года» наглядно показывает, что к марту 1939-го партия досчиталась в своих рядах 1 миллиона 220 тысяч человек-членов и кандидатов, от ее состава января 34 -го. и эта цифра, фиксирующая убыль в составе ВКПБ, близка к числу репрессированных политических в 1937-38 годах. 1 миллион триста сорок четыре тысячи. Сама близость двух количественных показателей не может не учитываться при решении вопроса об объекте террора 37-38 годов. И, исходя из этого, уместно говорить о тогдашней трагедии партии, но не о трагедии народа. Фактически шло уничтожение коммунистической партии, незаконно захватившей в 1917 году власть в России и уничтожившей десятки миллионов людей. Существует мнение о беспрецедентном количестве жертв репрессий 1937 года. Сторонники этой точки зрения упорно не замечают массового уничтожения лучших русских людей в 20-х и начале 30-х годов. Однако, когда жертвой становятся палачи, на чьих руках кровь миллионов невинных русских людей, возмущению современных либералов нет предела. Еще в сентябре 1918 года Зиновьев заявил, мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить. Их надо уничтожать. Зиновьев. И действительно уничтожали. За последующие 4 года жертвой стало примерно 20 или даже 30 миллионов. В то время как в 1937-1938 годах 682 тысячи человек были приговорены к смерти. Жертвы контрреволюции 30-х годов несопоставимы в связи с, этим, с результатами революции и гражданской войны. В 1934-1938 годах погибло примерно в 30 раз меньше людей, чем в 1918-1922 годах. Население России сократилось до неполных 137 миллионов человек. Из них 4,5 миллиона являлось инвалидами войны. Было уничтожено свыше четверти национального богатства. Города обезлюдили, Население Петрограда уменьшилось с 2 миллионов до 700 тысяч человек. Интенсивно шел процесс деклассирования пролетариата. ВЧК УГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики. Через 18 лет после слов Зиновьева, в сентябре 1936 по поводу казни самого Зиновьева с Каменевым, Бухарин напишет, что расстреляли собак. Страшный рад. Вскоре придет черед и самого Бухарина. Отправной точкой в репрессиях послужил арест Зиновьева и Каменева в 1936 шестом, когда стало известно об их связях с Троцким. Связи с таким деятелем могли восприниматься только как шпионаж. Деятели сталинского лагеря, будучи революционерами, прекрасно знали, что в Нью-Йорке Троцкий работал в газете «Новый мир» вместе с Володарским, Урицким, Чудновским, Бухариным и Калантай. И что издательство – это находилось в небоскребе по адресу Бродвей-120, там же, где располагался банкирский клуб, где собирались Морган, Шиф, Барух, Лоеп, Гугенгейм, руководители Уолл-стрит и создатели Федеральной резервной системы США. Тут же на Бродвее-120 была и контора Сиднея Рейли, доверенного лица дяди Троцкого – Абрама Животовского и, наряду с тем, агента английской разведки. Кроме всего прочего, на Бродвее 120 была и контора брата Якова Свердлова, банкира Беньямина Свердлова. Стоит обратить внимание на то, что следствия НКВД и судебные разбирательства дела Зиновьева и других длились полтора года, и это было новым в сравнении с 1918 годом явлением. 1937 год самым диким образом соединил в себе восходящую к первым революционным годам стихию беспощадного террора и восстанавливаемые, пусть даже формально, юридические принципы, которые вплоть до 1935 года начисто отвергали старые большевики, типа Крыленко и Сольца, Троцкого, Зиновьева и Урицкого, уничтожившие миллионы русских людей. Именно в 30-е годы в стране начинается в какой-то мере утверждаться законность, правовой порядок. Тогда как Троцкий, Урицкий, Свердлов и Ленин, уничтожая население России, не утруждали себя судебными разбирательствами. Это своего рода зоологическая среда. И не более того. Очистительное пламя должно пройти по всему дону. Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции. Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море. Лев Троцкий. Преобладающее большинство казней в 1822 годах совершалось вообще без хоть какого-либо разбирательства. Весьма образительно воспоминание госпожи Шатуновской, приемной дочери Красикова, заместителя председателя Верховного Суда СССР в 1933-1938 годах. Она написала в частности о гибнуших в 1937 году большевиках и о лично близких ей людях следующее.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 Многочисленные современные авторы, предпринимающие попытки отделить друг от друга приверженцев и противников террора 1937 года, очень часто причисляют к последним почти всех пострадавших, ставших жертвами репрессий. При этом в сущности игнорируется тот факт, что ведь в те времена пострадала едва ли не наибольшее в сравнении с другими профессиями доля сотрудников НКВД, которые, понятно, играли решающую роль в репрессиях. Безосновательно выглядят попытки разделить деятелей 37 года по категориям «Жертвы и палачи». При объективном изучении реального хода дел в 1937 году указанное разграничение предстает как сомнительная, либо даже вообще невыполнимая задача. Ибо внимательно рассматривая поведение кого-либо из репрессированных тогда политических деятелей до момента ареста, мы едва ли не всякий раз обнаруживаем, что деятель этот сам приложил руку к развязыванию террора». Кожинов Вадим. Правда сталинских репрессий. Террор приобрел свой размах после февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ 1937 года. На этом пленуме с призывами к беспощадному разоблачению врагов Выступили такие вскоре сами же подвергшиеся репрессиям Цекисы, как Бауман, Гамарник, Егоров, Каминский, Кассиор, Любченко, Межлаук, Позерн, Постышев, Рухимович, Стецкий, Хатаевич, Чубарь, Эйхи, Якир и другие. Разоблачившийся непосредственно на этом самом пленуме Николай Иванович Бухарин в своих заявлениях осыпал проклятиями всех своих уже разоблаченных того времени сотоварищей по партии. Факты превращения вчерашних палащей в жертвы стали общеизвестны. Так, например, крупнейшие военачальники РККА Алкстис, Белл, Блюхер, Дебенко и другие 11 июня 1937 года осудили на расстрел своих сослуживцев Примакова, Тухачевская, Убаревича, Кира и других. Часть из них были расстреляны через месяц, некоторые были расстреляны в следующем 1938 году. Все эти люди были палачи. В 20-е годы уничтожившие миллионы крестьян, дворян, интеллигентов, офицеров. Все эти люди, принявшие активное участие в ликвидации Великой Российской империи, работали на шифа Ротшильда Моргана. Теперь все они получили то, что заслужили. На их руках кровь миллионов людей, кровь русского царя, кровь трехсот тысяч священников, сотен тысяч офицеров, дворян, кровь русской интеллигенции и аристократии, кровь миллионов крестьян и простых рабочих. Отдельно стоит выделить репрессии в армейской среде. Тут есть все основания утверждать, что заговор маршала Тухачевского имел место быть. Победа Тухачевского была выгодна именно западным демократиям. Тухачевский, как человек Троцкого, мог бы вновь вернуться к экономической концессионной политике. И мог вновь вернуть в страну и Льва Давидовича Троцкого, и западные фирмы, вроде знаменитой компании братьев Хаммеров или компания Лена Голфилдс, отдав им вновь в концессию всю экономику побежденной России. Вскоре, после завершения жестокой коллективизации, уже в 1935 году сталинские директивы неожиданно приобретают прокрестьянскую окраску. Принятый в начале 1935 года новый колхозный устав решительно изменил положение в деревне. В частности, колхозники получили юридическую гарантию от государства на личного подсобного хозяйства. Трактористы, комбайнеры и прочие, то есть уже заведомая аристократия, имеют собственных коров и свиней. Государство оказалось вынуждено пойти на очень большие уступки собственническим и индивидуалистическим тенденциям деревни. Троцкий. Преданная революция. Новые кадры государственных служащих стали пополняться в значительной мере выходцами из крестьянской среды. Этот процесс замены кадров был весьма длительным и завершился только в 50-х годах. Выходцы из деревни и из рабочей среды после 1937-1938 годов стали занимать более значительное место и все более высокое положение в НКВД и позднее МГБ. Так, в 1939 году заместителем, а затем даже первым замом наркома НКВД назначается доподлинный крестьянин Круглов до 1929 года, живший и трудившийся в Тверской деревне. Именно с 1939 года масштабы кровавого террора самым кардинальным образом сократились. В 1939-1940 годовое количество смертных приговоров Уменьшилось в сравнении с предшествующими двумя годами в 200 с лишним раз, а в период с 1946 по 53, когда выходцы из деревни уже преобладали в МГБ, даже в 360 раз. После 1937 года решительно изменилось само общее положение вещей в стране, и поднимавшиеся наверх выходцы из народа соответствовали этому новому положению уничтожался слой революционеров-интернационалистов, приехавших с Запада с Лениным и Троцким. А на их место пришли новые, чаще всего русские кадры. Крупнейшие изменения произошли и в экономической сфере. В ходе свершавшегося с 1934 -го года поворота основные показатели промышленного производства увеличились в 1940 году более чем в два раза, что являло собой в сущности беспрецедентный экономический рост. Многие ныне ставят вопрос о непомерной цене этого роста, которая как бы сводит его показатели на нет. Но не стоит забывать, что смертность в эти годы, как ни странно, была даже ниже, чем в Неповске 23-28. Сталин осуществил в это время индустриализацию и милитаризацию страны. Больше Россию ничто не могло спасти. Ведь Запад мог либо напасть сам, либо натравить на нас Германию. Однако Гитлер показался Янке настолько перспективным, что к будущему фюреру был представлен контактер от американской разведки. Гитлер предложил себя в качестве меча цивилизации в борьбе с марксизмом, то есть с Россией. Николай Стариков. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Можно утверждать, что 1937 год – это год массового уничтожения партийной элиты и руководителей НКВД. То есть год истребления людей, уничтоживших в 1917 году Россию как супердержаву. Членов партии было перебито чуть не полтора миллиона, хотя, конечно, в мясорубку продолжали попадать и невинные люди. Фактически, 1937 год – это год реванша за февраль и октябрь 1917 года. Это страшный год восстановления независимого от Уолл-стрит национального государства. Не прошло и 20 лет с момента уничтожения русской государственности, как Бонапарт русской революции явился грозным мстителем, всем разрушителем исторической России. Можно сколь угодно долго спорить о роли Сталина в истории, но суд Божий иногда вершится странным путем.